Всем здравствуйте! Всем отличной недели и хорошего настроения! Смотрим сегодня с вами расклад, в котором ваш внутренний голос расскажет нам о тех переменах, которые происходят у вас внутри, происходят ли и как они будут влиять на ваше будущее? Выбирайте! Сегодня сделала колоды, так мне захотелось. Либо колоды первая, вторая, третья. Либо камешки, как обычно, тайм-коды есть. Что-то я хотела сказать забыла. Ну, по классике жанра, да, что вы знаете. Что можете в любое время обратиться ко мне за консультацией. Все работает, все можно будет оплатить. Я с вами на связи, контакты есть. Мои под любым видео посылки мои услуги В самом низу прокручиваете документ внизу есть моя почта пишите либо можете найти меня в соцсетях вот а мы с вами приступаем надеюсь времени было предостаточно так позиция номер один голубенький камешек ваш внутренний голос что он говорит единички что говорит о вас ваш внутренний голос Что-то вы, говорит, подзакрыли здесь. Сидите, читаете, не замечаете мир вокруг вас. Где-то, может быть, проходят какие-то опасности. Что-то проходит вокруг вас, а вы сконцентрированы на том, что вам интересно. <связь> То есть, знаете, такое ощущение, что а, жизнь проходит, а вы держите фокус внимания на, на чем-то одном, на чем-то конкретно вы не замечаете а, те прелести жизни которые проходят вокруг вас да по императрице вы сейчас знаете сфокусированы именно на состоянии своей души на что-то вы там исследуете что-то вы рассматриваете вам, вам что то знаете включены в какой-то процесс который э, требует какой-то сосредоточенности но при этом э, интересе то есть вы это делаете не из под палки а вы делаете потому что вам это нравится это, знаете, когда держите в руках очень интересную книгу, и, казалось бы, уже столько времени прошло, и пора передохнуть. А вы нет, я нахожусь на самом интересном моменте, да, мне интересна развязка. Как это будет? Что, что там будет дальше происходить? Но здесь у вас происходит э, что-то такое. Что же вас тут завораживает. так? Угу. А, так, 16 аркан. Башня, да, какие-то разрушения. Какие-то, Знаете, такое ощущение, что вы наблюдаете за собой, за теми переменами, которые у вас происходят. То есть пред, предвкушая следующие вопросы, да, предвосхищая их, хочу сказать, что в вашей жизни уже происходят какие-то перемены. И вы являетесь пока на данный момент не главным действующим лицом, а неким таким наблюдателем. Да? То есть что произойдет, да? что у нас здесь разрушается, что-то какое-то такое неожиданное. А разрушается прекрасно пятерка пентаклей какая-то боль ваше, знаете, нежелание что-то менять, вот эта вот ваша жертвенная позиция, о которой я последнее время говорю единичкам, вот здесь вот это, вот это разрушается, да, но ну, это же прекрасно, прекрасно. Хорошо, про это вам говорит ваш внутренний голос. Какие перемены идут внутри вас сейчас, вот прям, так семерка мечей и верховная жрица знаете перемены по, по поводу каких-то ваших болезненных сценариев то когда вы вот эти вот сценарии, они вас как-то замораживали из-за них вы закрывали свое сердце, из-за них вы как-то отдалялись выстраивали какую-то вот стену вокруг себя то есть здесь ощущение того, что идут, вот мы говорили о разрушениях да, по поводу кризиса, в том числе и финансового но здесь больше связано с какой-то вот эмоциональной болью и вот перемены идут по поводу того, что что-то начало, наконец-таки, как говорится, вершина айсберга начала таять. У вас происходит какое-то вот оттаивание, лед э, тронулся с места. И вот вы поставили себе какую-то, даже знаете, не цель, а здесь перемены, вот именно с убеждениями, здесь какие-то программы, которые были у вас давно-давно, но вы, знаете, здесь такое чувство, что вы к ним не прикладываете и усилия, да? они как будто бы сами рушатся, но вот, когда, знаете, время приходит, да, время отепели, и вот снега начинают таять, сами себе, потому что время пришло, солнышко греет, да? температура поднимается, и естественный процесс того, что снег начинает таять, вот здесь вот что-то такое, что хочется спросить, что запустило у вас эти перемены. Это хорошие перемены. Эм, контроль. Что с этим контролем? Вы его отпускаете? Угу. Смотрите, э, здесь как будто бы судьба вмешалась. Ощущение того, что я говорю, что не то, что вы что-то сделали, а здесь судьба вмешалась. Ну вот время пришло, знаете, время перемен. Пришло время, и э, вы как будто бы... Э, Отпустили контроль, как-то, вы знаете, доверились, да. Здесь интересно, здесь э, такой процесс, что вы, в принципе, в нем не участвуете. Поэтому я первично сказала, что вы как будто бы наблюдаете. Э, включены в наблюдение, в процесс того, что с вами происходит. Вы знаете, как-то изнутри вы сидите, не снаружи, а внутри сидите, и смотрите. Вот во мне это меняется, О, забавно, когда это поменялось, да. О, а я стала теперь по-другому думать, а я и это стала замечать, а раньше я на это внимания не обращала. То есть вот здесь какая-то такая, знаете, какая-то модель, вот э, судьба, судьба привнесла, приложила свою руку. Причем это сделано как-то так, знаете, вот вы на это э, не то чтобы не обращали внимания, знаете, мне так показывают, вот открыл глаза, и все, это есть. То есть, как будто бы неожиданно открыли глаза. Что вам мешало раньше открыть глаза? Давайте посмотрим. Знаете, какое-то вот, я бы сказала, так, расслабленное состояние, да, удовольствие. То есть, вам хотелось как-то вот проживать в удовольствии. И Что? А, и поэтому вы, все, я поняла, да, то есть вы не хотели никакой боли, а потому что любое завершение, оно так или иначе связано с какими-то эмоциональными переживаниями, а вам хотелось, чтобы было хорошо, поэтому вы не хотели э, что-то в себе менять, что-то отпускать, от чего-то отказываться. А сейчас как будто бы, блин, я не знаю, что именно произошло, вы можете поделиться со мной и написать, но здесь вот как будто бы вот судьба вмешалась. Причем это сделано так ювелирно, это сделано так тонко, это вот как, знаете, не как хирурги оставляют толстые швы, а это вот именно, знаете, как пластические хирурги, либо нейрохирурги, которые, знаете, вот так вот аккуратненько скальпель вывезли именно ту, как говорится, опухоль, то больное место, что даже следа не осталось, да, какие-то вот только точечки, что здесь был какой-то надрез, да, здесь был какой-то порез, вот что-то такое, очень ювелирная работа, поэтому у вас есть такое ощущение, что вроде бы я спала, спала, открыла глаза, и я стала другим человеком, вот волшебство, ну, ну реально, волшебство это что? Это те вещи, которые мы не можем объяснить, да, мы это называем магией, волшебством, вот здесь произошло такое волшебство, потому что вы не можете объяснить, вы не можете себе э, сказать, какой именно процесс произошел. Почему? Потому что вы привыкли, что это как-то вот долго, вы над этим работаете, как-то прикладываете усилия. А здесь, оп, по взмаху волшебные палочки, и что-то у вас здесь э, произошло. Ваше сердце начало таять. Вы, вы как будто бы, знаете, ну я не знаю вы это сможете отследить очень хорошо при взаимодействии с людьми, которые, допустим, раньше вас раздражали. То есть вы можете не то чтобы с ними разговаривать, а просто пронаблюдать. И вам покажется, что то, что раньше вас цепляло, сейчас как будто бы не цепляет. Такое ощущение, что вот в вашей программе вырезали какие-то болезненные моменты, и вот болевой порог, он как будто бы у вас возрос, да, то есть раньше как-то вот вы реагировали, не знаю, может это может быть критика, это может быть какие-то моменты, сейчас они вас как-то не трогают, понимаете, вот вам как будто бы этот э, иммунитет выработался на какую-то боль, это не потому что я привык, да, выражение, я привык все время, ну, что мне больно, и вот поэтому я как-то не реагирую, нет, а здесь как будто бы, знаете, вот провели вам анестезию, вам перестало быть больно. Вот что-то здесь такое, интересные какие-то такие перемены, как они повлияют на, на ваше будущее. Вот то, что ваше сердце, здесь ваше сердце стало таять. Вы даже это посмотрите, вот я говорю, с людьми, да, вы как-то более открытыми, что ли, стали, как-то перестали их бояться, причем резко, нету какой-то причины, вы ничего не делали, никаким практиком не занимались, никаким колдунам не ходили, да, никакие отливки не делали. Хорошо, как это повлияет на ваше будущее? как будто бы новое какое-то вот э, начало это заложило на то, чтобы выйти, перевернуть как-то свой мир, понимаете, сверх на голову, и вам кажется э, сверх на голову, да, то есть на ну, поле, <смех> на голову, причем знаете, то, как вам, вот ваш мир перевернулся, и вам будет казаться, что вроде бы ничего не изменилось, но если вы будете присматриваться к деталям, вы будете замечать, что вот это вот вроде бы такое, но не такое. Я не знаю, как вам это объяснить. Вот вы, когда это столкнетесь с этим, вы поймете. Вроде бы, знаете, но вот тот же самый человек, как раньше писал «Доброе утро», так и сейчас он будет писать. Но вы как будто бы, знаете, ощутите, что вот, вот слова какие-то не такие. А он оказывается, например, там, не знаю, после «Доброго утра» был восклицательный знак, а теперь, например, какой-то смайлик. Вроде бы то же самое, но вот что-то все равно изменилось. Вот вы вот это вот будете замечать. Это какие-то детали, это все начнется в деталях, А глобально, глобально, как это повлияет на ваше будущее? Это повлияет на ваше взаимодействие с миром в плане того, как вы будете выстраивать свои контакты с людьми, либо считывать информацию из пространства. И это очень хорошо повлияет на ваши дальнейшие цели, которые вы будете ставить. Вам будет легче идти в новое. Вот здесь такое ощущение, да, как будто бы вам вложили, я по-другому не могу это сказать, вот вас как будто бы написали вам новую программу и вложили вас, а потом сделали просто апгрейд. И все, то есть обновили еще, и, и все, и вы теперь заново работаете с новой программой. Вроде бы тот же самый робот, как говорится, но уже друг, с другими программами, да, с новыми э, фишками. Вам проще будет пойти, э, идти к новой, как-то вы знаете, э, с новыми людьми общаться, они уже вас не будут так как раздражать, не будут как-то напрягать, э, вам уже как, как будто бы не надо будет э, сражаться. Конечно, это будет создавать вам в будущем новые какие-то вопросы, да? но это будет связано именно с процессом вашего продвижения дальше, в те моменты, где будет присуще что-то новое. То есть сейчас, может быть, до определенного момента, вот именно какие-то болезненные ваши моменты, они останавливали вас от новизны, от обновления, от того, чтобы что-то другое попробовать, по-другому как-то попробовать, там, я не знаю, как-то вступать в новые отношения. До этого момента вы не хотели, ну, потому что у вас какая-то вот программа была, что вот О, опять одно и то же, я уже это пробовал, это не работает, меня там предадут, меня обманут, еще что-то такое. А сейчас как будто бы, знаете, вот э, пришел человек и говорит, слушай, а пойдем я тебя познакомлю с кем-то, и вы, а, да, пойдем, да какая разница, то есть вот, знаете, без каких-то э, ожиданий, как было раньше, что вот, а вдруг у меня сложится с этим человеком отношения или нет, сейчас будет как-то так просто, да познакомить, да ради бога, это же просто познакомиться, то есть вы как-то, знаете, будете относиться, э, какая-то вот у вас стерта какая-то программа, и она имеет отношение именно к, к самообичеванию, к наказанию, к боли, которую вы сами себе причиняли и вы терпели. Вы знаете, вот программа терпила, она у вас будет, она у вас стерта, уже стерта. И это повлияет на то, как вы будете дальше двигаться к своим целям. То есть вы будете ставить цели, если раньше, как-то знаете, вот заранее прокручивали, были сами себе предсказателями и как этими пророками, что все будет как-то негативно, через негативный ключ. А сейчас вы уже не будете никак не предсказывать, а будете говорить, а я сначала сделаю, а потом я подумаю. Это вот такая модель, более, более легче, более проще, что ли будете идти э, в новое и это классно на самом деле почему потому что вы изначально не будете ставить себе ограничения, вы не будете Ставить себе рамки о том, как это будет. И просто будет больше э, открытости у вас э, и к восприятию чего-то нового. И это, знаете, это, это будет помогать как-то вот расширять вам ваше сознание. То есть если вы изначально не ставите рамки, что о, вот в этом новом будет так и так, да? а вы будете просто идти вновь говорить, ну, будет как будет, какая мне разница, то есть потом я разберусь, если будет плохо, разберусь, если хорошо, то это вообще прекрасно. То есть, знаете, вот такая более открытая позиция в принятии, больше принятия. И э, жизнь у вас наладится, она будет идти э, как-то вот в другом ключе. Я не могу сказать, что это будет прям вот хорошо, либо плохо. Вопрос не, по, не об этом. А вопрос в том, что это будет вот как-то все развиваться э, в абсолютно новом ключе для вас. Он будет интересный. Он будет интересный, потому что есть мячи выпадают. Он будет интеллектуально для вас интересен. Это была первая позиция. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Что вам говорит ваш внутренний голос? Что говорит ваш внутренний голос? Ой, ну что, дружище, докатился? Что-то ваш внутренний голос говорит о том, что... что то ли вы устали... Знаете, так, когда после каких-то дел сел так за стол, руку опираешь как-то, голову на, на кулак, и вот так задумался, вот что-то такое, какая-то такая у вас поза, то ли, и что мы теперь делать будем, знаете, вот как будто бы натворили каких-то дел, а сейчас как бы, и как мы будем это с этим разбираться, как мы это будем разгребать, да? Что еще вам говорит ваш внутренний голос? Нечто, что-то связано а, с каким-то усовершенствованием, да, с каким-то мастерством. Здесь какой-то глубинный процесс. Сейчас, секундочку, я уловлю эту энергию. Потому что здесь вот прям очень-очень глубоко мы копнули. Это не просто восьмерка педаклей, профессионализма и мастерства. А это вот по отношению именно к вашей душе. Как-то, знаете, приукрасить что-то. Такое чувство, что как будто бы вам... Ваш внутренний голос говорит о том, что, э, ну что, будем продолжать дальше работать над, твоей, над твоим совершенством или нет? Как будто бы э, здесь диалог идет о том, что, э, ну вот смотри, я тебе разрешил да, поступать так, как ты хочешь, и к чему это привело, не к чему хорошему. Может быть, пришло время взяться за голову и уже сделать так, как надо, а не так, как, знаете, вот маленькие дети, да, я тебе помогу, да, я тебе помогу. И так помогут, что, блин, везде на мусоре, и везде разные такие проблемы создают, да, вместо того, чтобы это вот... Да, я помогу тебе полы помыть, да, и вдруг неожиданно стал там тряпку выжимать таким образом, что и ведро перевернулось, и вода разлилась, и лужа везде... И там да, подскользнулись, везде эти следы, то, то есть, казалось бы, хотелось как лучше, да, получилось как обычно. Вот здесь вот как, как будто бы такой момент идет. То есть, э, ну что, будешь продолжать как обычно, или все-таки возьмешься за ум, и мы сделаем вот так, как надо. Так, как надо, здесь об этом. Что еще, что еще, что-то здесь какая-то ситуация развивается. Угу здесь ваш внутренний голос говорит о том что ну хватит уже экспериментировать да вот здесь вот про какие-то эксперименты которые вы создаете вот либо над своей душой либо я не знаю с чем вы там экспериментируете то есть хватит уже хватит уже экспериментировать давай давай уже сделаем так как надо о чем здесь речь к чему он это говорит Угу. То есть хватит уже делать самостоятельно, все, я поняла, хватит все нести на себе, хватит делать самостоятельно, уже давай я тебе предлагаю руку помощи, давай мы уже сделаем сообща, потому что здесь вот это вот я сама, я сама, и либо я это сам, сам, сам, и вот не привело ни к чему хорошему, да? кроме того, что вот шишек себе набили, как говорится, опыта много, а теперь пришлось взяться за ум и делать так, как надо. Уже, знаете, с более взрослой позиции. Здесь об этом идет речь. А, какие перемены? То есть он вот это вот говорит. Какие перемены, нам расскажет внутренний голос, идут сейчас внутри вас? Как, какие перемены идут внутри вас? Но перемены идут к лесу фортуны. Так, только знаете, я что хочу спросить. Это сценарий вы заново закручиваете, либо это действительно перемены? Это сценарий, либо перемены идут? И то, и другое. Перем... Сценарий связан с какими-то вашими э, амбициями, да? С какими-то вашими действиями, с коммуникациями. Сейчас, секунду. Знаете, сценарий того, что каждый как будто бы проигрывает какую-то свою роль, и давай посмотрим, а что из этого получится, да? А какую кашу мы сможем сварить и вы как будто бы закрывать то есть, есть есть некий художник некий творец который создает реальность в этой реальности есть разнообразие много разных там вещей ситуаций, вариантов до да, вариативность а вы как будто бы защищаетесь от этой вариативности на да? то есть вы не хотите повторов этой вариативности понимаете вот здесь чувство как будто бы есть некий сценарий что потому что мне во первых здесь четверки показываются да как стабильность есть сценарий что я белая ворона а все другие э, просто другие они не такие как я и я от этого закрываюсь и вот я спрашиваю, здесь вот это вот меняется, вот этот сценарий, да, что я ни на кого не похожа, и как мне дальше жить в этом мире разнообразие, когда все как-то более-менее одинаковые, у них есть общие интересы, а я вот ну, ни к селу, ни городу. И я спрашиваю, здесь вот этот сценарий меняется, либо вообще перемены в жизни. И мне показывают здесь королеву кубков. Да, здесь, скорее всего, ваше дальнейшее движение. Знаете, как-то вот невзирая на трудности, да, на сложности, на повторяющуюся череду проблем, вы как будто бы двигаетесь дальше. Угу. Так с чем же здесь связаны перемены? Вот с дальнейшим вашим развитием, с перспективами. Как будто бы в то, во что вы не верили, то, что разбивало вам сердце. Именно при взаимодействии с другими людьми. А, поэтому и то, и другое выходило, да. Здесь, смотрите, здесь перемены в вашем вот этом вот сценарии, да, что вы как будто бы не можете договориться с людьми. Почему? Потому что они вас не понимают. Потому что у вас есть чувство, что я вообще другой человек, не от мира сего. И здесь вот эти вот э, перемены, э, вот эти изменения идут в вашей жизни, да. Вот эти вот э, программы. Интересно, две тройки, две четверки. Что-то между развитием и стабильностью. Вот где-то золотая середина, да, вот где-то 50 на 50. Вроде бы что-то идет, развивается, и вдруг оно сразу становится стабильным. Потом опять развивается, и потом становится стабильным. М -м -м. То, что вам говорил ваш внутренний голос по поводу того, что ну, хватит, уже заигрался. да, Вот я сама, я сама сама в плане того, что вот я одна, я ни на кого не похожа, я хочу идти вот как-то по своему пути, и, и меня никто не понимает, и я как будто бы иду против течения. Вот здесь вот это, вот это меняется, меняется. Так, хорошо, вот это вот ваша... Ни на кого не похоже, во что вам выльется в будущем, да? То есть как вот эти вот перемены, как они повлияют на ваше будущее? То есть что произойдет в этом будущем? Здесь люди убегают, как будто бы от вас, да? Король копков. Сейчас, секунду, здесь какая-то такая история интересная, когда как-то от вас убегают люди, потому что произошло какое-то вот предательство и завершение ситуации. Здесь, знаете, как будто бы так задумано, так задумано вот эти вот перемены, да, чтобы вы... Сейчас. здесь э, перемены будут связаны с тем что вы завершите э, вот свой сценарий по поводу того что вот меня никто не понимает и поэтому мне никто не нужен и я закрываюсь от всех потому что здесь <связывая> как-то так получается, что либо вы убегаете от людей, либо люди убегают от вас вот как-то вот все время ну, не могли найти коннект uh, и вот перемены сейчас будут происходить непосредственно связанные с тем, чтобы вы научились как-то ну, контактировать, связываться с людьми Потому что в конечном итоге у вас есть такое ощущение, что ну, если я не могу наладить взаимоотношения ни с кем, ну и нафиг мне никто не нужен. И пошли все лесом, да, вот что-то здесь такое. То есть как будто, знаете, это. Обиделся, все, ухожу в монастырь, мне никто не нужен, меня никто не любит. Вот, и вот это вот отношение, оно как будто бы изменится, да, то есть вот здесь вы увидите, что на самом деле где-то вы себя предавали вот в этом восприятии, да. Потому что вам действительно нужны люди, вам, вам нужно взаимодействие с людьми. И вот меня спрашивают, а да как же с ними взаимодействовать? Выстраивать. Выстраивать вокруг себя, знаете, окружение тех людей, которые действительно будут похожи на вас. Вы просто общаетесь с людьми, которые на вас не похожи. И э, вам, вот вам сейчас не нужны такие люди, ну, которые, э, вы либо воспитывались э, в такой семье, где все были разношерстные, ну, не знаю, разные национальности, разные религии между собой, где было какое-то, вы знаете, не похоже с один на другого не похож. И у вас вот эта вот э, программа в разнице, да, она как будто бы э, записана. И вы ее долгое время проживали. Поэтому вот это ощущение, что я сам, мне никто не поможет. Почему? Потому что я не могу договориться. Потому что вокруг меня люди какие-то такие разношерстные, не, не соответствующие моим ценностям. Эт, эта программа, она должна измениться. Насколько она изменится, здесь колесо фортуны, оно никогда не говорит стопроцентное. Да? Оно всегда говорит 50 на 50. Здесь все будет зависеть, скорее всего, от вас. Угу. Здесь все от вас зависит, здесь не от Вселенной. Если первые позиции вот прям Вселенной вмешалась, то здесь от вас будет зависеть, захотите вы этот сценарий завершить или нет. И если вы его осознаете, здесь а, как будто бы вот вам нужно искать своих людей не вот те, которые вот прям как две капли будет похожи на вас. Вот будет думать так, как вы, говорите, так же, как и вы, у них будут такие же интересы, как вы, они, возможно, будут с одного города, как вы. Знаете, вот вам нужно искать не разницу, потому что это ваша программа, вы всегда а, ищете разницу. Обратите внимание, как вы говорите, да, то есть, например, разговариваете с кем-то, и вы можете говорить следующие слова, да, но. И потом, ну, типа, ты согласна со мной? Да, согласна, но, и вот потом дальше э, разница. Или, например, э, спрашивают там не знаю, как дела у твоих детей, все хорошо, вы говорите, да, хорошо, но, то есть, а потом будете отрицать, ну, как противоположность говорить. То есть в вашей разговорной речи такое тоже может присутствовать, вы как будто бы эм, через разницу. Есть люди, которые, вот начинаешь им что-то рассказывать, и они говорят, ой, и я такой, ой, и я это люблю, ой, и мне это нравится, а у вас наоборот. Кто-то что-то говорит, там, слушай, я обожаю кофе, вы, не-не, это, это не мое, я тоже люблю пить горячее, но я предпочитаю, например, травы заваривать себе, либо там зеленый чай, то есть все время будет что-то противоположное, не такое, как у всех, это у вас программа такая, вот она сейчас может изменяться. И э, показывает вам как раз-таки вот эта вот ваша программа, из-за того, что вы выбираете людей, от, от, отличных от вас, ну то есть вы так выросли, вы так воспитывались. Вот. А вы поэтому не можете найти какой-то союз, баланс, гармонию внутри себя. И вам говорят, что вы должны как будто бы разочароваться в себе, вот в этом, в плане того, что вы выбираете всегда людей, не похожих на вас. Ну вот в этой программе надо разочароваться. Вот, и поставить себе новую программу искать людей, вот прям осознанно искать людей, которые будут похожи на вас. Не знаю, у них будет одинаковый вкус с вами, им будет нравиться одинаковая еда, одинаковая музыка. То есть, знаете, вот прям хочется сказать, клубы по интересам. Да? То есть реально нужно посещать те места, где есть люди такие же, как и вы. Вот прям одинаковые. Вам это будет дискомфортно, потому что вы так не привыкли. Но вы вот через вот эту разницу, да, вы как будто бы себя придаете. Вы все время выбираете то, что вам не соответствует. Вот что я хочу сказать. А вам нужно научиться, это ваша программа. Вот что вам говорит ваш внутренний голос. Вам нужно научиться выбирать то, что соответствует вам. Вы можете выбирать... Я не знаю, людей, которые там, выше вас да, по карману, либо ниже вас. Ну, то есть как, какая-то вот несостыковка идет, не соответствие постоянно. То есть а вам вот, для того, чтобы принять, да, вот принять какую-то свою часть, вам нужно найти одинаковых людей, наоборот которые вот были такие же, как и вы. Вот через принятие, через то, что вы найдете этих людей, вы сможете принять а, какую-то свою часть. Здесь что-то в себе у вас не получается принимать. Не знаю, с чем это связано и что. Это конкретно но сейчас не буду погружаться, просто хочу короткий расклад сделать. Вот, ну, надеюсь, вы э -э поняли. Не спрашивайте меня, где нам найти таких людей, я долгое время ищу. Кто ищет, тот всегда найдет, да, захотите, там столько форума, живем во время, где... Существует э, интернет, да, который нас э, связывает. Забейте в угол, найдите э, какие-то общества, э, группы людей, которые э, такие же, как и вы. То есть занимаются тем, чем и вы. Вам надо просто э, побыть в этой обстановке. Смотрите, в чем фишка. Вам надо побыть в той где, э, обстановке, где есть такие же люди, как вы. Повариться в этой энергии и увидеть, насколько она классная. Потому что вы себя не принимаете. А не потому что э, все время общаетесь с людьми отличными от вас. Причем они, вот, разница большая, колоссальная. Э, то есть вы можете, например, вы, например, низенькая, а вокруг вас все такие высокие, да, как говорится, двухметровые. Либо, наоборот, вы достаточно высокая, но вокруг вас вот встречаются какие-то вот, э, люди низкорослые. Либо вы худенькая, вокруг вас все полные. И наоборот, то есть понимаете, да, вам нужно э, побыть среди. Вам нужна энергия, ваша энергия. Поэтому я говорю, вам нужны люди, которые похожи на вас, чтобы вы побыли, посмотрели со стороны и сказали, о, это классно! Вот когда вы увидите других, вы увидите, что это классно быть таким человеком, вы себя постепенно начнете принимать. Здесь про это. Вам говорит ваш внутренний голос. Позиция номер три. Зелененький камешек, что? О вас говорит ваш внутренний голос. Что вам говорит ваш внутренний голос? Что вам скажет танец шамана? Королева жезлов. Что с ней? Императрица. Ну Прекрасные два архетипа. Да? Такие активные, яркие, независимые, достаточно земные, амбициозные. Mm, прям любящие наслаждение удовольствие создающие связи так и что и все и на этом информация закончилась так эта колода не хочет говорить ладно я не буду сейчас вставать за другой колодой не хочет дальше говорить хорошо как бы задать вопрос иначе да? что о вас не хочет говорить Тогда спросим, что хочет передать нам, да, ваш внутренний голос. Что мы должны знать вот сейчас? Что вы должны знать? Король пентаклей, Что с этим королем Пендакли? Смерть. Ну, смотрите, сейчас идут перемены у вас, непосредственно связанные со стабильностью, с финансами, либо с каким-то конкретным человеком, имеющий силу и имеющий финансы. Такой достаточно самостоятельный человек, который умеет наслаждаться материальным миром, да, получает удовольствие. Такой стабильный человек. Вот э, здесь все, что связано с пендаклями, стабильностью, э, с удовольствием, удовольствием, здесь претерпеваются какие-то перемены. Но в принципе мы это и хотели спросить. да. А какие перемены сейчас а, происходят? Ну, здесь идет какое-то примирение, да, связанное с а, предательством. Кто кого предал? Вы предавали себя а, тем, что бездействовали, что не предпринимали никаких действий, да, здесь была остановка. А почему вы себя предавали? Вот еще одна четверка, да, четверка чаш, потому что было скучно, потому что как-то вот все надоело, все приелось, ничего не понимаю, оставьте меня в покое. Я хочу отдохнуть, я хочу потупить. Придавали, потому что закрывались. Вот спрашиваю, почему не бездействуете? Потому что закрываетесь. Хорошо, от а чего вы закрываете? От дальнейшего движения. Но эта колода вообще навсегда так долго-долго рассказывает. Вот, прям как я. Хорошо. От чего вы закрываете? От какого действия? А, от нового начала. Ну, аллилуйя, наконец-таки. Значит, перемены. С чем связаны перемены? Да, с тем, что вы придавали долгое время себя и не шли в обновление, не шли в рождение чего-то нового. да? Здесь как будто бы вы еще и отказывались от больших денег. Именно от больших денег, от огромных денег, помимо того, что... От конца это а, обновление, да, это удача, она еще связана с деньгами, с праздником, да, у кого-то день рождения. О, так, хорошо, и перемены, значит, связаны с тем, что вы не шли в это новое. Хорошо, и что случилось? Теперь вы решили пойти? Так, верховная жрица. Здесь как будто бы, как говорится, история умалчивает, да, но вы думаете, вы думаете, вы еще как будто бы получаете какие-то знания, как вам нужно взаимодействовать с миром, как вам нужно взаимодействовать с другими. То есть прежде чем пойти в это новое, вам нужно понять, как, как это работает. Да? То есть вы как будто бы получаете какую-то информацию, какие-то знания по поводу того, а вообще как... Как работает это взаимодействие? Угу. Как оно работает? И вот, знаете, то ли вы ставите себе какие-то новые амбиции, новые желания, да, чтобы пойти в это новое, как-то вот мотивируете себя. То есть вы еще даже сейчас пока не идете, пока вы разбираетесь в этом процессе, пока придумываете, как могли бы себя зажечь. Угу. на то, чтобы стать вот девяточкой педакли, таким, знаете, интересным, независимым человеком, хорошо стоящим на ногах, с финансами и с опытом. То есть вы пока продолжаете думать, да? еще не идете, то есть перемены ваши связаны. то есть раньше я вообще никак не действовала, даже в эту сторону, как будто бы не думала, сейчас, по крайней мере, хоть я получаю какие-то знания, да, созерцаю, вот так скажу, я созерцаю. Хорошо, что будет следующим шагом после вашего созерцания? когда вы начнете постепенно как-то, знаете, разговаривать на тему того, что принесет, сначала будете созерцать, потом будете общаться, коммуницировать на тему того, что принесет вам удовольствие, наполнение. То есть как сделать так, чтобы это еще и приносило мне удовольствие, чтобы меня это наполняло. Чтобы желания они были вот именно ну, так, так, так, как я хочу. Эмоциональное главное, чтобы они вас наполняли. Окей, сначала созерцаем, потом ищем э, пути. Опять-таки, в голове, да, на языке и в голове. Действий пока не вижу. Хорошо, дальше следующим шагом, чтобы. Так. Ну, следующим шагом вы захотите все равно удержать то, что вы уже наработали, то, что у вас есть да, сейчас. Мне кажется, по справедливости я не хочу от этого отказываться. Чего вы тут не хотите отказываться? От каких-то побед, связанных с чем? А... Знаете, что вот вы не хотите идти дальше. Поэтому вы придумаете себе разные диалоги, созерцания, что-то такое переживания приятные, проживания, удовольствие, но двигаться вы не хотите. Потому что вы не хотите отказываться от тех побед, былых, которые были у вас. А Почему вы не хотите? Что вас там сдерживает? Что такое хорошее было? Есть такое ощущение, что вы уже обновлялись, обновлялись, но это не привело ни к чему, поэтому, знаете, как будто вот такое чувство, что мне надоело вот это вот все время новое новое, толку от этого как будто бы никакого нет. Поэтому вы не хотите, вы не хотите идти в это новое, потому что вы уже чувствуете себя каким-то дураком. В этом э, развитии. То есть, знаете, можно по-русски скажу, задолбалась. Задолбалась развиваться, задолбалась идти вот в это всякое новое. Куда-то двигаться, куда-то бежать, что-то делать. Уже хватит, да? Здесь ощущение того, что уже время пришло, точку поставила, я уже не хочу. Ну, хорошо, тогда... Даже не знаю, как спросить. Не случайно вот эта карта выпала, которая говорит, ну, хватит уже... Делать расклад, да, то есть здесь надо завершать. Хорошо. К чему приведут в будущем вот те перемены, которые я вам рассказала, хотя бы до этого момента. Потому что мне такое ощущение, что если я буду сейчас копать, это надолго уйдет. Вот, я хочу все-таки такой сделать краткий расклад. К чему приведут эти перемены в будущем? как они повлияют на ваше будущее, да, вот эти вот... Э... То, что сейчас с вами происходит, что вы уже устали, не хотите идти ни в какое развитие, да, как это повлияет на ваше будущее. Ну, никак не повлияет, оно не изменится, оно так и будет по шуту, вы так и будете висеть, никакого развития не будет. Ну, чисто логично, да, то есть все будет так, как было раньше. Ну, логично, если вы не идете в новое, ничего не делаете так, ну, по-новому, да, то результатов будущего вы не будете получать. Будете получать дубликат того, что происходит с вами сейчас. Что вам нужно все-таки изменить? То есть, что хочет ваш внутренний голос сказать, куда вам нужно обратить внимание на ваше разбитое сердце, которое связано с каким-то уходом, да, с уходом, расставанием, что-то. Ну, то есть, не обязательно это отношение. Вообще, где-то что-то было здесь расставание, от чего-то ушли, что-то оставили, то, что вам было ценным, важным. И это, знаете, это как будто бы у вас установка была такая, что да, я ушел, я разбил себе сердце, да, это не случилось, и теперь я как будто бы не могу найти замену этого. ну То есть там было так хорошо, я вынужден был как-то, знаете, я послушал вас, старологи я пошел туда в это новое здесь такое чувство что и нафига я это сделал хорошо было там где был да то есть вот послушал зачем такое чувство зачем я кого-то там послушал зачем я поступил так как сказали помимо того что мне это разбило сердце меня это ни к чему хорошему не привело а привело только вот к установке того что когда я отхожу от того что мне нравится я не получаю того результата который хочу ну то есть не, не, каждый, каждый прошлый год он был самым лучшим не, не в будущем, а вот каждый прошлый год он был все лучше и лучше а каждый новый год все хуже и хуже вот что-то здесь какая-то такая установка что вам нужно обратить на это внимание тогда ну что вот вам эту установку нужно изменить так, изменить на, на любовь, на любовь, наполненность, на единение. А здесь любовь с чем связана? Угу. Здесь, знаете, такое чувство, что прежде чем куда-то двинуться, ваш внутренний голос говорит, я, я не знаю опять-таки, каким образом, но здесь говорит о том, что вам нужно наполниться любовью, то есть не привязываться к тому, что вас наполняет кто-то, либо что-то. Когда, я не знаю, какая-то ситуация, там, работа, а из-за того, что она любимая, она мне приносит эту любовь. Человек дарит мне какие-то эмоции, да, и я вот наполняюсь. Нет, вас здесь как будто бы учат наполняться самостоятельно, не опираясь ни на кого, ни на что. То есть стать собственным источником. Вот что вас учат. Не, не привязываться к тому, что э, вот, э, то, что я сказала ранее, да, мне разбили сердце, и я ушел от того, что мне было ценно. Вам нужно понять, что вы ценность. Не кто-то вовне, а вы являетесь той самой ценностью. Вам нужно найти вот это вот единение с самим собой. Угу. Угу. И тогда кольцо фортуны ваше закрутится, то есть изменения уже пойдут. Изменения пойдут. Вам нужно стать э, тузом кубков. То есть вам нужно э, стать источником вот, э, любви и света внутри вас. Не, как это сказать, не... Э, вот мы люди обычно, знаете, любим не, не просто так, а за что-то. Вот мне кто-то что-то сделал хорошее, и мне это нравится, и тогда я тебя люблю. Либо там э, что-то подарили, о, ты хороший, то есть получил одобрение, я тебя люблю. А вот вам нужно э, как будто бы познать э, истинную любовь, которая не привязана ни к чему. То есть это как настроение. Да? Вот я встал, что-то вспомнил хорошее, у меня настроение стало хорошим. Вот я с кем-то поругался, у меня настроение испортилось. Да. Я пошел куда-то прогулялся, у меня настроение поднялось. А потом что-то случилось, оно у меня опять упало. Вот У вас вот этого не должно быть. Вас обучают тому, что вы должны быть всегда в том настроении, в котором вы выбираете, то есть если оно у вас плохое, то это вы выбрали, не кто-то на вас повлиял, а вы выбрали, здесь вам, вас обучают быть центром, как говорится, вселенной вашей, не вращаться вокруг каждого солнца, да, а стать самому этим солнцем, да? поэтому здесь это солнце-то и выпадало. Вам нужно стать самому солнцем, самому вот этим центром. То есть понять, что вы являетесь, э, хочу сказать, хозяином своей души, потому что, знаете, так это так забита эта фраза, э, знаете, что мне показали, какую фразу, как этот э, э, регу, э, регулятор, торчик, да, как его называется, который на перекрестке, когда фонарь не работает, да, вот он всем этим регулирует, говорит, ты вот туда поедешь, а ты сюда поедешь. Я не помню, как это называется, вот вам говорят вот таким станет, то есть тот человек, который сам решает, кто куда пойдет, кто что сделает, да, потому что мне показывают перекресток, и вы стоите, как этот, у маршака стихотворение было, да, это, э, какого... Дядя Гриша, что ли, полицейский? Как-то так, я уже не помню. Боже, какое-то детство было давно. И здесь вот как вы этот регулировщик, всегда всех регулирует. Ты туда поедешь, ты направо, ты вы стоите, вы ждете. Так, пешеходы пошли, пешеходы остановились, велосипедисты поехали. Вот что-то такое. Вот вы, вам нужно стать таким человеком. Вот что от вас добиваются. А вы пока таким человеком не становитесь, потому что ваш фокус внимания, он направлен на других людей, на другую ситуацию. То есть вы являетесь, ну вот как марионеткой, да, как будто бы вами управляет. А здесь вам говорят, что вы должны управлять своей жизнью. Не другими людьми, а своей жизнью. Вот. И тогда как изменится? Как это вот повлияет на ваше будущее? Королева чаш, да, понимающая четверка жезлов. Разник. но опять-таки сложный путь почему потому что чем больше карт вытаскивать знаете то то вверх то вниз во-первых, вы станете человеком понимающим, принимающим, да, любящим. Это будет приносить вам какое-то удовольствие. У вас появятся такие хорошие эмоции, которые вы хотели. Намного больше, скорее всего, того, чего вы хотели. Но опять-таки тогда у вас появится какой-то кризис. И вы будете опять его анализировать. Да, с чем будет связан этот кризис? Опять появится разрушение. С чем связано разрушение? С тем, что вам нужно будет разрушить вот эту вот дуальность. Вас, понимаете, вас обучают не то чтобы разрушать дуальность, а вам вас случат тому, что дуальность, э, если смотреть более масштабно, она на самом деле классная. Почему? Потому что я понимаю, что если есть плюс, значит, будет обязательно минус, да, противоположность. А вы как будто бы смотрите либо только, только на плюс, плюс, плюс, плюс, либо только на минус, минус. То есть вы как будто бы всю картинку сферично не видите. И поэтому вам хотят здесь показать, что нужно разрушить вот это вот э, ваше непостоянство, ваше вот это вот э, колебание, неуверенность, дуальность, то меня э, к белым, э, к красным, то меня э, к белым, да, ну, то есть за какую сторону я воюю, Тут, туда, туда, туда куда флюгер по ветер повеет, туда флюгер и поворачивается, уже заговариваюсь, вот. и э, поэтому анализируйте, да, думайте, закрывайте, потом становитесь королевой педакли ну уже хорошо, и наконец-таки идете в новое, ну аллилуйя, ну, то есть все-таки велика вероятность, что в будущем изменения произойдут, но опять-таки ваш путь такой тернистый, потому что вы такой человек, ну очень, знаете, вот я не знаю, что произошло с тройками, но тяжелое, тяжелое, вот эта энергия такая, знаете, вот я тяжелая, напомню, все со скрипом, все это, но прокручиваются, прокручиваются эти механизмы, уже хорошо уже хорошо. То есть вам нужно понять дуальность и вам нужно э, стать в центре, э, стать хозяином, да, хозяином, регулировщиком своей собственной жизни, стать в центре колеса э, фортуны. Иначе, если, понимаете, вот если вы встаете в, в центре колеса, да, то вас уже как центрифуги, вас уже не мотает так сильно, потому что вы в центре, нету вот этого головокружения, и вы уже четко понимаете, куда вам идти, что вам нужно действовать, как вам нужно действовать. А когда вы выходите из этого состояния баланса, да, то я, там, я не знаю, хочу, то я не хочу. Вас выбрасывает на этот обруч колеса. И вот тогда колесо крутится, вас очень сильно мотает. У вас начинается головокружение. И вы не понимаете, куда вам двигаться, что вам действует. Вам нужно, а вот здесь вот спокойствие. И вам говорят, вам надо с этого обруча прийти вот сюда, в центр. В центре, вот здесь вот правильно, вы управляете. Да? То есть Солнце, вокруг него все крутится. А вы э, забываетесь, выпадаете. И э, по двойке педакли попадаете вот сюда, на орбиту. Здесь, получается, все планеты, они крутятся, вращаются вокруг э, Солнышка. Они вращаются вокруг Солнышка, начинается головокружение. А вам надо стать Солнцем. Не знаю, насколько я объяснила. Вот. Но эта колода такая, знаете, своедравная на самом деле. Вот. Не знаю, почему я выбрала для троек... Это только вам понятно будет. Итак, это была третья позиция. Еще раз хочу пожелать всем прекрасного, отличного настроения. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Наверное, больше я говорить не буду, потому что я чувствую себя неловко, когда я постоянно говорю об этом. С одной стороны... Это правильно, она, это как это, э, тарологи говорят, да, подписывайтесь, ставьте на колокольчик. С одной стороны, это раздражает, когда ты слушаешь, а с другой стороны, когда ты по эту сторону, как говорится, баррикады, камеры, ты понимаешь, что если ты не скажешь, никто это делать не будет. А если они будут делать, то э, эффекта для тебя, от твоей работы, он будет меньше. Да, для людей это прекрасно, хорошо, вы получаете э, то, что вам нужно, но это же должен быть э, обоюдный э, процесс. Вот, поэтому я и говорю об этом. Вот. Хотя внутри сама не очень-то и люблю это делать. Всем отличной недели!